Ребят, всем привет. Сейчас что-то вам покажу. Все замело, все замело. Сантиметров 10, наверное, выпало снега. Все сосны вообще забросало. Ветку аж нагнуло вот здесь. Вот смотрите. Как тяжело ветки. Зима подошла к нам все близко-близко. На дворе 30 октября. Все сосны у нас в снегу. Я думаю, что они растают еще. Днем все равно еще плюс 5, плюс 4. Так что растает. Под ногами снег хрустит. Готовимся к зиме. Вот это тоже красивое. Но мы зиму не боимся, мы подготовлены, поэтому переживем. Заболел я тут, немножко простыл, уже почти поправился, но достаточно еще есть, ничего неохота делать совсем. Залив сейчас еще вам покажу, со второго этажа поднимусь, покажу, как его припорошило. Вот он наш залив, сейчас отчетливо видно его. В снегу. Вот вид сверху на елочке на наши Веткам тяжело держать снег. Скоро вот здесь замерзнет все и побежим на лыжах кататься будем. Побежим на лыжах и отсюда прямо бегаю до Иркутска. Можно в другую сторону, в сторону Байкала. Туда вот налево Байкал, направо Иркутск. На лыжах с детишками один бывает, иногда бегаю. Наступает, в общем, зимняя пора. Но с крыши все равно все тает. Видно, что с черепицы все сваливается, сползает снег. И вот так вот висит по... Желобом водосточным. Даже он там видно, что идет, стекает вода с желоба. Ну ничего, переживем. Осталось-то всего лишь ноябрь, декабрь, январь, февраль. Четыре месяца. И все, и будет уже весна. Вот я что не доделал еще у детей в комнате. Так это верхнюю обналичку вот сюда вот не прикрепил. Точнее, не то, что не прикрепил. Ее сначала нужно торценуть отпилить, отторцевать и сюда уже закрепить, получается. Здесь я сделал обналичку. Здесь тоже сделал. Порожек сделал. Но ответную планку еще нужно на замок, кстати. вот На этот замочек нужна ответная планка. Ее тоже нету. Вот как вот здесь вот такую же нужно ответную планочку, чтобы дверь закрывалась на замок. Вот сюда приделывать надо ее. Вот так все почти закончил. Осталось вот сюда только прикрепить наличник. Сейчас снег, наверное, потает немножко, и я пойду ее отпилю. Я уже размеры все снял, осталось только отторцевать ее и сюда закрепить. И все сюда, и с этой стороны также. Вот здесь вот. И все будет красивенько. Кстати, с теплицы сразу снег сошел, как только немножко теплее стало. Плюс сразу снег сошел с теплицы. Ну, поскольку в теплице, наверное, тепло теплее, чем на улице. Поэтому он сошел сразу же ну что а вы снеговичка ослепили да а что это у него за нос такой интересный морковка морковка такая а из камушек да ласки то да и потом растает снеговик камушки тут у нас на полянке будут уберете потом да что вы еще делали с эти снежки да снежколепами еще мы делали Каких? Ну, вот они. А, ножками? Да. Вот головка и а, а, понятно, все. И вот так, головка, ушка, ушка. Все ясно. Девчонки, там крыльцо еще подметают. А потом, девчонки, я вытащу большую метлу и все в подмету здесь. Что вы паритесь этим маленьким веником-то? О, Пишечкой, да? Кто снеговик девочка? Да пусть ты сломаешь его сейчас. Снеговик девочка, говорят. Еще девчонки говорят, что им нужно сделать что? В школу? Кормушки. Две штуки, потому что вот этих вот две одинаковые. И кормушки им нужны тоже одинаковые, да? Поля, тебе кормушку такую же, как у Аленки делать? А? Кормушку такой же, как у Аленки? Что? Ну, одинаковые вам делать ветер. или разные. Ой, ветер. Разные. Ой, одинаковые, кормушки разные. Как так? Помогать будешь? Еще ветер какой-то дует такой. Ну что будем, кормушки делать сегодня? Или не сегодня? Сегодня прохладно как-то. Может быть, завтра? Ну посмотрим, может теплее, сейчас просто снег, там все у нас занято, видишь, в сне... ну точнее не занято, а в снегу, а в наших подсобках, холодно. ну темно и холодно, но в котельной только если. Да, все, маргаритки, да, помнишь, высадили с бабой их, нет, закрытая котельная. Чуть -чуть. О, да, солнышко. Что, Не, прохладное. Вот здесь на что простаяло. Все. И здесь завтра давайте сделаем кормушечки. Сейчас уберем все это. Оно растает. Все. все. Пойдемте домой греться. Пошли домой. Там теплее, там теплее, чем дома. Нет, домой. Убавить надо, да, да. тепло получилось. дома. Пойдем домой, дома тепло. К батарее сейчас при... ручки приложишь и будете греться. Ой, у нас. Пойдемте домой. В общем, придется делать кормушки сейчас две штуки и причем разные. Ну ничего, сейчас что-нибудь посмотрим в подсобочке какие-нибудь дощечки и сделаем из них кормушки. Золодочка как мы ушли. Вот, для того, чтобы сделать кормушечку, нужно сделать макет. Макет у меня есть, сохранился еще с прошлого года. Поэтому сейчас открываем на компьютере этот проект, распечатываем на принтере и вырезаем по контуру этот торец этой кормушки, торцы и накладываем этот трафарет на деревяшку уже и будем выпиливать. То есть уже непосредственно кормушку. Сейчас покажу, какой будет торец. Ну, как же без тебя-то, как же без тебя-то, да? Обязательно. Как же без кота-то? Не обойтись. Вот, в общем, ребята, вот получается вот этот торец кормушечки. Вот это вот будет контур. И внутри вот такое яблочко будет вырезано. То есть вот это яблочко, это будет отверстие с торца кормушки. Отправляем на печать. Вот такой вот получился макетик. То есть вот это будет торец. Именно торец. Кормушки, то есть высота ее будет 200 миллиметров. Вот так вот 200, вот так 150. Внутри яблочко вот это вырежется и будет отверстие для того, чтобы птичка могла сюда садиться тоже. Также будут отверстия вот здесь. То есть здесь будут эти рейки здесь здесь и здесь а вот это место будет открыто и вот это открыто с той стороны имеется ввиду справа и слева вот ребят значит вырезал я вот такой макетик яблочко и кормушечка сейчас пойдем примерять это все на материале уже на древесине Да, поменьше получилось. То есть вот эта ширина 150, а ширина рейки 13 с половиной сантиметров, 135 миллиметров. И вот не знаю, что делать. В общем, нарисовал я вот, отрисовал линии контур. Вот здесь тоже еще и что-то мне не понравилось, знаете почему? Потому что вот эти вот края, которые тоже выпилить хочется, они совсем тут вот, вот буквально Здесь же их не видно. Вот так вот они. Маленькие-маленькие. Вот здесь чуть-чуть видно. Вот. То есть такой маленький спил получается. А я хочу, чтобы был побольше. Такой вот. Сегодня уже следующий день. Температурка у нас сегодня хорошая. Солнышко светит. Небо ясное. С крыши практически все уже слетел весь снег. И на земле тоже все подтаивает уже столик мой рабочий тоже на улице даже подсох вот здесь немножко но здесь все равно еще здесь тенек вот у меня вот тут и снежок все равно еще не растаял а так все сосульки все попадало уже вот сосулины висели все сплилось уже снеговик немножко наклонился уже зубы повыпадали Дети сделали. За место носа ему вставили браслет от комаров. Сейчас сломаю его. Поставить надо. Скажу, сломал я. Но детенек-то, конечно, здесь ничего не тает и не хочет таять. Вообще, он снега сколько... Вот где солнышко на соснах. Тоже снежок уже свалился. Ну все, сейчас все будет белым-бело. Ближайшие месяца 4-5. Качельку я доделаю. Солнышко ясное, такое небо ясное. Красота. Кормушка у меня сегодня отменяется. Точнее две кормушки. Сегодня у меня появилась возможность отремонтировать машину. Точнее, не саму машину, а поменять задний мост, редуктор задний. У меня еще в конце прошлой зимы он отказал, в общем. И надо будет его заменить. До этого я ездил, покупал редуктор на разборке. Тоже вставлю видео, покажу. Вот. Теперь вот появилась возможность его поменять. Сейчас мы его занесем в машину и поедем поменяем. Девчонки как раз поедут на английский. А я поеду менять индуктор.